Ну, в чем суть э, всего этого, вот то, о чем она рассказала. В первом обороте садит, фермер садит в два этапа, в два этапа. То есть у нее было в Балагане 5000 тысяч, с Балагана она очень осталась довольна, высажена была в начале февраля без отопления, корос э, рано продала, продавала по 100 гривен его. Сейчас вот это уже так называемый в первом обороте, вторая посадка уже была высажена в открытый грунт, заваливалась снегом, было минус 10, минус 15 несколько ночей, температура ночью опускалась. Они капали, поддерживали температуру под двойным агроволокном. Да, в итоге, да, капуста стрясанула, но она просто отмечает, что да, если сравнить как в Балагане, в более идеальных условиях и в открытом. То есть ниже кус получился, да, чуть меньше головка относительно того, что мы заявляем, но тем не менее, то есть, она сдает 60-70 гривен, сдает головки. Корос, по словам фермера, просто ран... более раннего, ранних браколей просто не существует. Сдает она сейчас, сдает 65-70 гривен в таком состоянии. Детки сдаются 35-40 гривен. Неделю назад, говорит, даже детки по 50 гривен сдавались. По словам фермера, это для рынка сейчас подходит. Это мелкозерниста. И при транспортировке корос не расцветаются, не распускаются цветочки. Капуста Корос самый, самый ультра гибрид брокколи на рынке Украины.